Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! На криптовалютном рынке началась полная, большая, огромная, межгалактическая задница. Сегодня в этом видео я расскажу, что я лично сам делаю. В эту задницу попало много людей, и многие люди уже потеряли много своих личных денег. В этом видео не будет финансовых советов, ни в коем случае за мной не повторяйте, потому что я делаю все на свой страх и риск, здесь можно очень быстро будет потерять все свои деньги, но я лично это сделал, поэтому считаю нужным рассказать это на канале. Пришло то время, когда стейблкоины уже становятся нестабильными. Если раньше мы считали, то, что могли держать свои деньги в стейблкоинах и хоть как-то там себя обезопасить от каких-либо падений, то сейчас стейблкоины просто валятся в цене прям на 70%. На это на самом деле, ребят, страшно смотреть. Если в прошлом видео я вам рассказывал, то что вот на таких вот просадках стейблкоина я еще старался как-то зарабатывать, да? в этот раз я тоже так постарался заработать, то сейчас стейблкоин опустился на 70%. 44, мать его процента была такая история с usdn usdn прямо сейчас повторяет историю э, usd и вместе за ним грубо говоря так друг с подружкой тоже упал на 30 процентов вот вы представьте у вас лежало на базальности 10 тысяч долларов э, в долларах вы просыпаетесь у вас на 30 процентов меньше хотя лежат те же грубо говоря доллары самый такой вот интересный момент то что когда вот начались вот эти вот все военные события и начали централизованные биржи блокировать аккаунты и был такой вот слушок, то, что все-таки возможно будут блокировать крупные счета там, USDT, поэтому многие люди переносили свои USDT в децентрализованные стейблкоины. Это USDT, DAI, тот же самый USDN. И так получилось, то, что эти стейблы, они имеют определенные алгоритмы. Например, USDN у нас работает с Waves, USDT работает с Terra и у них есть определенные алгоритмы. И вот эти вот, так скажем, крупные дядьки, манипуляторы, возможно, я это не буду вам так навязывать, возможно, они не хотят, чтобы мы все пользовались децентрализированными стейблкоинами. И они хотят, чтобы мы пользовались USDT, чтобы над всеми был контроль, чтобы в любой момент можно было, короче, кого-то заблокировать, кого-то убрать. И вот так вот они просто рушат наше доверие к децентрализированным стейблкоинам. Что делаю я лично в этой ситуации? Чтобы вы понимали, я закупаю стейблкоин USDT, я его планировал закупать вот так вот лесенкой. Закупал на бирже Бабит Первая моя покупка была в очередной раз От 0.8 Вот в этой вот точке я его закупил Тут я не продавал Я буду фиксироваться по 1 доллару Вторая моя покупка была по 0.7 Третья покупка по 0.5 Четвертая покупка по 0.4 И пятая покупки у меня уже были на других биржах По 0.3 Я такого ребят вообще никогда не видел Получилось у меня на бирже Бабит За 10 тысяч долларов купить Почти 20 тысяч долларов UST. Посмотрим все ли это отрастет Если это не отрастет То я примерно вот с этого всего вот Давайте просто ради интереса Сколько я могу забрать Уже 6 тысяч долларов То есть потратил я примерно на покупку 10 тысяч долларов И прямо сейчас я уже в просадке на 4 тысячи долларов Если это Ты стейблкоин У нас вообще так скажем соскамится Я не знаю возможно это или невозможно по алгоритмам Но допустим Да я потеряю на ровном месте больше 10 тысяч долларов Я не знаю точно какую сумму но уже это не важно. В данный момент я набираю позицию. Рассчитываю увидеть точно такой же вот отскок, как это было по USDN, как это уже было по UST. UST у нас проваливался еще дальше на истории и тоже все было окей. Okay. Но прямо сейчас, чтобы вы понимали, если капитализация у Луны была больше 40 миллиардов, то сейчас эта капитализация не достигает даже 1 миллиарда. Луна опустилась на 74 место по CoinMarketCap, сейчас ее цена меньше 1 доллара, 0.63 на Binance, набираются огромные шорты, и я надеюсь, что, что за счет этих шартов возможно пойдут какие-то каскадные ликвидации, возможно, но опять же могут укатать просто в нищие, это грубо говоря скам вот такого вот века, я не знаю, но это полная жесть, вы представьте просто ребят, которые покупали по 70-60 долларов, я признаюсь, я сам вчера старался откупать по 13 долларов, Долларов, насколько я помню Вот в этом вот месте я старался откупать Сейчас я это вам все покажу Это не просто слова и здесь я получил убыток на 742 доллара. В моменте я мог зафиксировать еще позу в плюс 500 долларов вот на этом вот росте. Но я планировал скидывать примерно по 24 доллара. Тут меня ликвидировало. Я утром проснулся. Думаю, надо все-таки отбиваться. И здесь опять же стараюсь откупить луну. Откупал я уже по э, 9 долларов примерно. И по 8 долларов я понял, то, что все, походу полная габела. Походу мы летим в Данину. И я решил зафиксировать еще убыток на 600 долларов. Позже я открыл уже шорт-позицию. И на этой шорт-позиции я перекрыл больший свой убыток. Грубо говоря, отделался таким вот самым малым. Потому что я смотрел, многие ребята судят в убытках примерно по 40 тысяч процентов. Это полная жесть. У меня получилось. У меня получилось выйти хотя бы в ноль. Я уже рад, что я тут потерял буквально 50 долларов. Я, конечно, вот эти вот э, все темы не постил у себя в телеграм-канале, как обычно, я там э, каждую свою сделочку скидываю. Нет, эти сделки я не постил. Потому что они были, мало того, что высокорискованные, плюс многие ребята могли их повторять. Слава богу, я никаких, грубо говоря, сигналов и даже намеков на покупку луны не давал. Больше того, я... Э, Говорил то, что у нас Луна, вероятнее всего, будет дальше падать. Только я ожидал, что будет хоть какой-то отскок, хотя бы на 50-60 долларов. Но такого отскока не было. И тут просто, грубо говоря, вот получилась вот такая вот скамина. Пока, ребят, смотрите этот видеоролик. Поставьте лайк под это видео. Давайте наберем нормальное количество лайков. Подпишемся на канал. И пусть биткоин нас потихоньку догоняет, чтобы все-таки мы шли, шли наравне. Потому что я тоже начинал с нуля, он тоже когда-то так начинал. У меня уже 110 тысяч, а у него до сих пор 30 тысяч. Главный вопрос, стоит ли сейчас покупать луну по таким вот отметкам, сладким, по таким вот огромным скидкам. Не знаю, ребят, не знаю. Доверие 100% к UST уже упало. Хранить свои стейблкоины, слава богу, то что я не хранил свои стейблкоины в UST. Я хранил большинство монет в USDT признаюсь вам, и в наличке, наличное, почему я решил перевести, потому что как-то вот в последнее время у меня вообще потерялось доверие, чтобы вы понимали, даже к тому же USDT, часть денег я вывел в наличку, они у меня прям сейчас там лежат, и все, я за это не переживаю, да, конечно, мне стремно то, что у меня, да, лежат как бы доллары, они тоже по факту обесцениваются, но в данной ситуации это оказалось вот такой вот выигрышной системой и стратегией и я не знаю как я ну это просто повезло, потому что я никак не ожидал, что я вот выведу наличку тут все вот начнет вот так вот лететь а вот вы представьте, у вас лежат все деньги в USDT, вам блокируют завтра нахрен аккаунт, либо тот же самый USDT снова начинает падать. Чем подкреплен USDT? Он по факту я лично не понимаю, чем он подкреплен да, говорят реальными какими-то долларами а возможно эти USDT просто печатаются вот так вот с воздуха. Если USD был подкреплен луной и USDN waves, да, то USDT мне вообще непонятно, чем подкреплен. Я вас, конечно, не запугиваю, но это очередной, ребята, такой вот звонок, задуматься, что делать вообще с биржами? Стоит ли там держать свои деньги? Если держать, то в какой монете? И надо как-то делать вот такую глобальную диверсификацию. Говорю, меня чисто спасло то, что у меня большая диверсификация. Мало того, что по монетам и в наличке, и в стейблах. Ну, в стейблах, опять же, USDT у меня был. Сейчас у меня уже получается USD. Отрастет этот UST? Хрен его знает. Я, так скажем, купил на примерно 12-15 тысяч долларов. И получается, если он отрастет, я заработаю уже на этом около 200%. 200% на стейблкоине. Если он не отрастет, Придется потерять свои деньги. Опять же, я э, почему заходил? Потому что у меня есть четкое понимание, что я хочу потерять, допустим, 12 тысяч долларов, а заработать 24 тысячи долларов сверху. Средняя цена у меня, конечно, около, возможно, 0,5 будет долларов, да? Но во всяком случае, что потеряю, то и поднимаю. Я считаю, это хорошее соотношение диск. прибыль Вам это ни в коем случае, ребят, не советую, не подумайте. Потому что если эта хрень нахрен соскамится, вообще они там ничего не придумают, ну, просто все, скам века, историческая хрень, никому денег ничего не вернут и останетесь э, со своими вот фантиками UST. Я лично верю в восстановление, но это опять же лично мое мнение, которое чисто обосновано на интуиции, на всяких вот так скажем, замечаниях по рынку, с историей, то, что у нас было. Короче, вот такие вот у нас сегодня дела. По портфелю, fit FitFi, все, ребят, еще до сих пор. Держу, держу, конечно, уже стрёмно, максимально стрёмно, когда ты открываешь просто CoinMarketCap, и вот это вот хрень, <laughs> это реально стрёмно. Когда еще биток на 30 тысяч, знаете, если там был индекс страха, и жадности на 10 пунктах Мне кажется он сейчас вообще нахрен на 5 пунктах 12, ну удивительно Я думал на 5, потому что мне уже реально страшно Если раньше как бы я там Сидел, ну да, ну просадочка Да, наоборот скидочки, он вчера закупал То сегодня мне реально страшно Когда вот ты сидишь и видишь то что Стейблкоин на 70% рушится То что лун рушится на 99% За буквально одни две сутки Ну это жесть Короче ребята, будьте внимательны Всегда помните о диверсификации. Никогда не надейтесь на один стейблкоин. Не надейтесь на одну криптовалюту. Будьте умнее других э, ребят. Ой, не знаю, чего вам тут пожелать. Э, крепитесь, если вы в этом стейблкоине. Того же я и себе желаю. Потому что я не знаю, как я буду в этом сидеть. Я-то как бы морально уже все смирился. То, что все, я как бы потерял 10-12 тысяч долларов. Но все-таки я еще верю в рост. Что все, луна там как-то наладит. Привлекут тех самых инвесторов. Сейчас они, кстати находят этих инвесторов, если привлекут, все будет окей, стейбл восстановится, хотя бы у нас останется стейбл, но опять же доверие к этому стейблу у меня уже категорически вот прям отпало, так же как и к USDN, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь это видео для вас было полезным, обязательно поставьте ему лайк, напишите любое свое мнение в комментариях, всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, всем пока!